Я всегда вдохновлялся любовью и чувством юмора моего отца и тем, как это освещало мир вокруг меня. И я думал, вот чем я хочу заниматься, вот то, что стоит моего времени. Когда мне было 28, после 10 лет, как я стал профессиональным комиком, одной ночью я осознал, что цель моей жизни – это освобождать людей от тревог, как мой папа. Я делал что-то, что заставляло людей открывать их лучшие стороны личности, независимо от того, где я. А как вы служите миру? Что именно нужно миру из того, что ваш талант может дать? Вот и все, что вам нужно выяснить. Мой опыт говорит, что ваш эффект на окружающих это наиболее весомая ценность из существующих. Потому что в итоге мы не персонажи, которых сами создали, мы не картинки на кинопленке, мы пронизывающие сиянием свет, все остальное лишь туман и отражение, отвлекающие нас как что-то реальное, но не являющееся им на правде. Этот мир, который мы представляем собой, лежит где-то за гранью личности за пределами восприятия других, за ограничениями выдумки и обмана и даже за рамками самих попыток преодоления этих пределов. Вы можете присоединиться к игре, сражаться, играть с внешним видом и формой как захотите, но чтобы найти настоящее умиротворение, вам придется сложить свое оружие. Ваша потребность в одобрении может сделать вас невидимым в этом мире. Не позволяйте ничему стоять на пути света, что испускается через эту форму. Рискните быть увиденным во всей своей славе. Я часто говорил, я желаю людям реализовать себе все их мечты о деньгах и славе, для того, чтобы они могли увидеть, что таким путем они не найдут свое чувство завершенности. Как и многие из вас, я был озадачен том, как выйти в реальный мир и делать что-то большее, чем я сам. До тех пор, когда кто-то гораздо умнее меня самого, не подсказал мне, что не существует ничего большего, чем мы сами. Нашими глазами мы не просто созерцаем, но также проецируем, проецируем второстепенный сюжет за картинкой, которую мы видим перед собой все свое время. Именно страх пишет этот сценарий под названием «Меня всегда будет мало». Я же просто делаю сознательный выбор, принимать испытания как что-нибудь полезное, чтобы я мог справляться с ними самым продуктивным способом. А вы придумайте собственный подход к испытаниям. В этом вся суть веселья. Жизнь не просто случается с вами, она существует для вас, и вы лишь получите выбор – любовь или страх. Выбирайте любовь и никогда не позволяйте страху обратить вас против вашего сердца. Все, что останется от вас, это то, что было в вашем сердце. Моя душа не содержится в ограничениях моего тела, но мое тело содержится в моей безграничной душе. Вы можете потерпеть неудачу в том, что вам не по нутру, поэтому попытайте удачу в том, что вы действительно любите, расслабьтесь и подумайте о хорошей жизни. Вы можете потратить всю свою жизнь в погоне за призраками, заботясь о пути к будущему. Но все, что когда-либо только будет, это то, что происходит сейчас, а также решение, которые мы принимаем в данный момент, опираясь на одно из двух – любовь или страх. Столь многие из нас выбрали путь страха, маскируя его под полезностью. То, чего мы хотим, кажется нам до невозможности недостижимым и по-глупому несбыточным. И поэтому мы даже не смеем просить об этом Вселенную. Я веду к тому, что я и есть доказательство, что вы можете просить об этом Вселенную.